А вы знаете, что у нас 19 лет электронный Лобачевский? Конечно, он очень серьезно. В день рождения выдающегося ученого Николая Ивановича Лобачевского состоялись мероприятия, посвященные его памяти. Так, этим утром глава республики Татарстан Рустам Миниханов возложил цветы к надгробию математика на арском кладбище. В мероприятии приняли участие прапраправнучка Лобачевского, руководитель администрации президента республики Азгад Сафаров, мэр Казани Ильсур Медшин, а также ректор Казанского федерального университета Линар Сафин. Помимо этого, торжественная церемония, посвященная Николаю Лобачевскому, состоялась и в сквере, названном именем ученого. Неважно, сколько лет исполняется Николаю Ивановичу Лобачевскому, круглая эта дата или нет, мы как минимум четыре года а, с лицеистами, самыми маленькими лицеистами нашего лицея имени Николая Ивановича Лобачевского и студентами Института математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского собираемся и вспоминаем о нашем а, великом земляке, великом ректоре, великом математике. Он а, был ректором Казанского университета. И достаточно много сделал для него. Он строил комплекс зданий, строил очень много библиотек. Он писал учебники, которые, к сожалению, не были изданы. Он заботился об обучении не только в университете, но и в гимназиях. Память о бывшем ректоре Казанского университета его студенты и сотрудники чтят не только в праздничные даты. Ему посвящают математические турниры и конференции. Помимо этого, его именем названа научная библиотека университета. Институт математики и механики, а также лицей Казанского федерального университета. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Хафиз Гараев, Универньюз.